Бабакулина! Топор вешеньки! Здравствуйте! Здрасте! А у вас что, в столовке курять разрешили? У нас здесь новая King Smoke Lounge Huka Love Bar Вот последнее слово знаю У нас курить запрещено Что здесь запрещено? И Можно, мне нельзя что-ли? А они парят фруктовую дым Чего? Паровой коктейль Не понял? И кальян! Очень приятно, Федорич! Я имею в виду, хотите тоже кальян? Я понял тебя кальян, тебе от меня что надо? Давайте просто я на свой вкус сделаю Ну сделай! О, сухопарник, обратно а из чего. Да, не так, не так, не так. Через шлак. Да я не буду из трубки сосать. В стакан не налей, да и его все. Его не надо сосать, его надо курить. А, кури! Да. Ну, так бы сразу сказал. Не идет. Втягивайте глубже, глубже, до самого дна. Еще сильнее. Да-да-да, вот так вот тяните, еще сильнее. До самого дна. Самого Откуда дым? С самого дна. А хотите, я вам фокус покажу? Покажи. Бублики. Самородок. Давай сейчас, батька, тоже что-нибудь. <р stranger> я могу вам предложить сделать на ананасе, на дыне. Дыню любите? Дыню не люблю. Давай на тыкве. Я как раз с иду, вот тыкву притащил. Давайте попробуем. Высший сорт. Тыку сам удобрял. Попробуй. Вкусно. А я же с дачи. Давай на огурце попробуем. Это ужасно, это ужасно. Жесть просто. Не хочешь отведать Батькину огурца? Чего? Колян. Ну, давайте. Ммм, вкусненький. Ой, а можно мне это пожалуйста? Здравствуйте. Колян, а у меня тут еще и помидоры есть. Батя, у тебя такой огурец классный. тыква вкусная. Хороший урожай. Это что, цитрус? Это цибуля. Могу колено молоке предложить? На молоке не надо. Может, лактная непереносимость? Не, я просто от молока дристаю дальше, чем вижу. Ага. Давай да. на кефире? Давай. Все равно уволят. Что-то не хватает. Могу предложить еще на вине. Кюрдамир? Шардоне. Не, эту барматуху я не пью. Слушай, давай на пиве. Давай. Ты картошку попробовала? Да. Кури-кури помидор, вкусный. О, пиво с рыбой, как я люблю. Шутка. Батьку так просто не возьмешь. Вот если в самогонки. Ну что? Слушай, а насыпка моего. Ну это же простой табак. А с чего ты взял? Say goodbye. <laughs>